Всем привет! Вопрос, когда будет конец света, постоянно волнует ученых. И хотя апокалипсис каждый раз откладывается, новость о нем всегда вызывает у многих людей страх, панику и беспокойство. Были известны случаи, когда люди заканчивали жизнь самоубийством, чтобы избежать катастрофы. А некоторые прятались в бомбоубежище и другие укрытия. Так что такое конец света и стоит ли ждать его в этом году? Давайте попробуем разобраться, но для начала не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не упустить другие интересные видео. Никто не знает, когда и каким будет конец света и будет ли он вообще. Будь то наводнение, ядерная война, падение метеорита или наступит ледниковый период. Точного ответа нет, но мысль, что конец света все-таки когда-нибудь настанет, давно разрабатывается учеными и астрономами. Именно их учения позволяют сделать вывод, что конец света – это гибель всего живого, всей Земли и даже Вселенной. Произойдет апокалипсис или нет, каждый человек решает сам для себя, во что ему верить. За всю историю человечества известны множество предсказаний конца света. Так его ожидали к 1000 году в средневековой Европе. Все ждали, что наступит апокалипсис, предсказанный католической церкви в связи с круглой датой. Затем в 1658 Христофор Колумб открыл Америку, а потом объявил о своей книге пророчеств, который написал, что скоро наступит конец света. 1736, 1795 и 1833 года были неспокойной датой в ожидании наводнения, суперлуния и звездного дождя. 18 мая 1910 года ожидали падения кометы Галлея, а 5 февраля 1962 индийские звездочеты выяснили, что конец света наступит при параде пяти планет вместе с Солнцем и Луной. 2012 год отличился особенно, 21 декабря заканчивался календарь мая, и это якобы предшествовало концу света. Даже заядлые скептики в глубине души немного не верили в это событие, а некоторые параноики, наверное, и до сих пор сидят в бункере. Сейчас же эта дата перенеслась на начало сентября 2020. 16 июня на канале Израиль Ньюс Лайф вышло видеообращение от его владельца, что в сентябре на нашу планету упадет астероид чудовищного размера. Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже 4 месяца. Информация о катастрофе дошла от высокопоставленных лиц, работающих в Пентагоне. Все началось с того, что НАСА опубликовала новость о прохождении Земли через облако космического мусора. Как правило, все объекты обычно притягиваются Юпитером или другими массивными телами, но не в этот раз. Сейчас все планеты сгруппировались в одной области относительно Солнца. Как заверяет НАСА, астероид 2011 S4 летит к Земле со скоростью 8,5 км в секунду и вплотную приблизится к ней 1 сентября этого года. Причем расстояние, на которое он подлетит к нашей планете, чрезвычайно мало, а по космическим масштабам совсем ничтожно, всего треть от лунной дистанции. Диаметр астероида составляет около 30 метров, что примерно соответствует по высоте девятиэтажному дому. Если все-таки он столкнется с землей, то вряд ли на ней останется что-то живое. Столкновение повлечет за собой сдвиг континентальных плит, что вызовет наивысшую вулканическую активность. Температура в области столкновения может доходить до 1000 градусов по Цельсию, а высочайшая вулканическая активность начнет выбрасывать огромное количество пепла, углекислого газа и других парниковых газов. Вскоре небо Земли затянется так, что сначала наступит невыносимая жара, а затем долгий ледниковый период, и жизнь на планете замрет на многие века. Опасность кроется в том, что астероид 2011 es 4 в последний раз был замечен 2 марта 2011 года, из-за чего ученые не могут вычислить его точную траекторию полета. По данным InSpace, максимально Землей астероид сблизится 1 сентября. В 19.12 по московскому времени он окажется на расстоянии всего около 121 тысячи километров, когда расстояние до Луны составляет 384 тысячи. Если астероид окажется в так называемой гравитационной скважине, в месте, где он будет захвачен гравитационным полем Земли, он изменит свою траекторию. Учитывая его скорость, то расстояние до Земли он преодолеет всего за 4 часа. Представители науки соглашаются с тем, что катастрофа для человечества неизбежна. Но только не в этот раз, ведь ежедневно на Землю падает миллионы частиц космического мусора, отделяющегося от пролетавших мимо комет. Если бы опасность была столь велика, в НАСА уже есть множество вариантов по устранению этой угрозы, из которой лишь нужно выбрать более эффективный. Апокалипсис, скорее всего, начнется изнутри, из-за показателей Земли, а также из-за условий, до которых доведена наша планета. По прогнозам ученых, конец света — это засуха, нехватка питьевой воды, голод и пожары. Сейчас планета находится в кризисе. Исчерпание и сжигание ископаемых ресурсов приводит к глобальному потеплению, а это запускает цепную реакцию и предшествует увеличению пожаров, штормам и цунами. Мало кто знает, что основная причина природных катаклизмов – это нагрев планеты на 1 градус по Цельсию, выше до индустриальных температур. Если население Земли использует все запасы ископаемого топлива, существует возможность нагреть планету на целых 18 градусов. Когда температура Земли поднимается, это неизменно приводит к гибели живых организмов. При повышении на 1 градус начнется массовое вымирание земноводных и постепенное таяние ледников. По прогнозам, в период с 2030 по 2052 год температура повысится на 1,5 градуса, что приведет к миграции обитателей лесной тундры. При повышении на 2,2 градуса вымрут крупные млекопитающие, а в 3 градуса произойдет большая потеря тропических лесов и зависящих от их среды обитания видов животного мира. Если человечество не задумается об этой проблеме, то уже к 2100 году повышение до индустриальной температуры достигнет 4 градусов. При этом исчезнет до 70% видов обитателей планеты. Коралловые рифы будут мертвыми, а пустыни распространятся по всему земному шару. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы узнать все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.